время в нашем канале проходит новогодний розыгрыш пизов ссылка на который находится в описании переходите и участвуйте ну что ребята добро пожаловать на новости формула 1 в этом сезоне он будет крайне насыщенным, мы будем бороться за чемпионский титул и кубок конструкторов также нам приехали новые апгрейды которые мы заказали в Даби. ну и давайте придем то что чем занимался в межсезонье да все одно. Вот не знаю, чем Феррари занимались в межсезонье, потому что как-то все апгрейдили машину, а они наоборот, у них все был прогресс, а у них был регресс. Не знаю, как это связано, почему у них так они сделали. То есть у нас был у нас новый регламент на этот сезон по ДВС, и по сути они качали ДВС, но большую часть модификаций они почему-то не оптимизировали под новый регламент. Что довольно странно, Мерседес тот же, они все оптимизировали под новый регламент. Но главное, это проблема Феррари и им пробиваться где-то там, с бороться теперь, потому что с Рэдбуллами, нами и Мерседесом они бороться, ну, навряд ли смогут. Квалификация, собственно, первый первом спокойно прошел, во втором тоже спокойно прохожу, прохожу Сироткин, тоже спокойно теперь проходит наконец-то квалификацию. Ну и также мы будем стартовать на суперсофте, потому что стратегия в демпит, надо выигрывать гонки начинать, плюс, опять же, мы боремся за чемпионский титул и кубок конструкторов. Так что надеюсь, то, что Серёжкин тоже поедет на хорошие позиции. Третью квалификацию я выигрываю спокойно. Серёжкин занимает четвертое место. Ну и с Мерседесом мы поделили, так сказать, первые четыре позиции между собой. Редбул там где-то позади. Опять же, Феррари, как вы видели, отлетели в Райконент в первом сегменте. В Феттель во втором сегменте. Причем Феттель на 15 месте опять же отлетел. В соперничестве я выбираю Льюиса Хэмилтона, потому что это будет реально мой на данный момент соперник на весь сезон скорее всего то что феррари опять же нам не соперники Бул, ну так всяк, всяк, будет может быть где то смогут стрельнуть где то нет ну и что ж мельбурн тут мы будем скорее всего бороться на равных с Мерседесом, потому что Мерседес самый лучший сейчас болит за счет того что у них очень прокаченный ДВС и они все оптимизировали в отличие от феррари у нас же сейчас какая стоит задача ну, надо прокачать ДВС будет прокачивать и шасси. Самое главное дорабатывать. То, что, в принципе, уже идет на сработки. Мельбурн, в принципе, в этом плане трасса такая. То есть, всего хорошо иметь именно. аэродинамику хорошие, шасси и ДВС. Среди нами у нас все теперь замечательно. Теперь можно крылья намного меньше ставить их угол, потому что у нас очень большая прижимная сила сейчас. Ну и перейдем к старту решетки. Первое место. За мной второй Вальтер Ботас, третий Льюис Хэмилтон, четвертый, Сергей Сироткин, пятый у нас Макс Верстапин, шестой Эстебан Акон, седьмой Кевин Магнессон, восьмой Карл Сайенс, девятый Чака Перес и десятый Шарль. Лер. Кстати, довольно интересно то, что Форс Индии тоже очень хорошо поработали в межсезонье, Они привезли себе много апгрейдов в Мельбурн примерно столько же, сколько и мы, то есть от Форс Индии стоит ожидать в этом сезоне что-то такого неожиданного, каких-то там, может, подиумов или еще чего-то, но переходим в гонки, стратегия 1 пит, как я говорил, с на софт, и с такой стратегией не один буду ехать, со мной еще будет ехать с такой стратегией Льюис Хэмилтон, к сожалению, Середкина будет стратегией в 2 пита, но это уже, как мы увидим, и сыграет Собственно, старте я неплохо стартую, Ботас право от меня что-то непонятное дело, тут перестраивается влево за мной, по итогу теряя сразу две позиции по отношению к Хэмлинтону и Сироткину. С какой прохожу перепор, меня никто не атаковал даже, ну, потому что Ботас единственный, кто мог меня атаковать. Почему-то вот что-то непонятное сделал на старте, сначала вправо повернул, потом влево, и по итогу сразу прошли два болида. Позади также Феррари пытались прерваться, Реклин решил воспользоваться Фернандо в виде тормоза, по итогу сломался переднее крыло и по итогу, скорее всего, откатится еще дальше. Спустя пару кругов Хэмилтон начинает меня уже потихоньку атаковать, за счет слепстрима он меня атаковывает. Да, третий круг, но ДРС еще не был доступен в том секторе, где он меня атаковал. Позади Сироткин ошибается, из-за чего он э, ломает переднее крыло Ботосу, потому что тот него въезжает, не успевает тормозить. Ну и по итогу... Сироткин начинает еще проходить Марс Ферстаппин, но Сироткин на позднем торможении проходит Ботуса, и старт-финишный прямой, имеющий ДРС, спокойно его обходит. Также Ботусом начинают уже заниматься и Ферстаппин, и Магнусен, и Аком э, вроде бы. По итогу даже вот Ферстаппин ошибается, но в принципе ничего это не дало. Ни Ботусу, ни Магнусу но позади. Так они с Force Indy ездили бок о бок недолго. Собственно, в... Да, ну, повороте уже в третьем манус все-таки прошел наконец-то Ботаса. Потом, через времени, опять же, Хэмилтон атаковывал, атаковывал меня до момента пит-стопа, После, то, как мы перешли на собствен он перестал меня как-либо пытаться пройти. Просто не хватало, может быть, даже темпа. Но тут я спокойно перекрещиваю траекторию, немножко вытесняю Льюса, но прохожу и возвращаю себе первое место. Вот такие были подобные еще попытки обгона, но ничем хорошим они не заканчивались, потому что следующий вопрос был в мою уже пользу, и я спокойно отыгрывал у себя позицию обратно. Так что вот примерно такие у нас, такая у нас была борьба с Льюисом. Из круга в круг в основном. Но, как я говорил, опять же, потом эти атаки закончились, и просто я уже начал отрываться. Вот. Ну, в принципе, то есть для меня гонка прошла в таком вот примерно темпе, то что я еду, еду, еду, и все как будто в Hot режиме. Также Сироткин у нас врезался в Магдуса, когда тот сошел, из-за чего получил штраф. Стоп-н-го на 5 секунд. Что крайне плохо, потому что это штраф, все-таки как-никак к финальному времени. Плюс он повредил переднее текло. И он почему-то не поехал на предстоп, чтобы его поменять. По итогу он с четвертой или пятой позиции откатился до последних позиций спокойно. Вот Борьбу между ним и Ботасом, и Ботаса прошел. Почему-то была битва не за килли бочки, это было там за 15-14 мест где-то. То есть по итогу все потерял кучу времени из-за того, что он просто не поехал на пит А ехал с этим повреждением больше 10 кругов примерно. Ну что ж, Госка заканчивает для меня. Победа уверенной. Льюис меня пытался под конец догонять. Я начал терять в темпе, но догнать не смог по итогу. Первое место за мной, неплохое начало сезона, первое место сразу же, второе у нас Льюис Хэмилтон и третье у нас Макс Верстаппин. Конечно же, вторые болиды Вильямса и Мерседеса приехали ну, крайне плохо, то есть вне очковой зоны, и по итогу э, Куб Конструкторов начинается не очень для нас хорошо, потому что только мои 25 очков попадают, и 18 очков Льюиса Хэмилтон попадает только в команду Мерседеса. Ну и что ж, в принципе... Могу сказать так, что, скорее всего, этот сезон будет проходить следующим образом, то, что половину сезона мы будем бороться с мерседесами, на ну, другую половину сезона мы просто будем доминировать. Потому что к, этому, к этой половине сезона мы уже все и шасси, и ДВС начнем качать. Соответственно, скорее всего, может получиться скучным, потому что борьбы будет очень мало. Ну, тут как уж пойдет. Все-таки загадывать на, на будущее что-то не могу. По итогу, собственно, вот, босс аж 14 приехал, Фетпель у нас с 15 на 7 место, место поднялся, но он поднялся за счет того, что просто проходил в основном всех, кто на пидстоп заезжали. Сироткин опустился до 17 места, до последнего, и по итогу еще получил стоп гол на 5 секунд. Собственно, не заехал на пидстоп, Заметьте, крыло, вот что получил. Ну и по контактам были мизерные в основном контакты, опять же стоп гол гоу вот, э, Сироткин, ну тут тоже как-то странно, сделал зачем, ну вот, сошел перед тобой Магнус, зачем ты втопил в гашетку в пол, зачем, в чем, в чем была вообще логика. Ну и после гонки, соответственно, интервью Еще уставить так, чтобы оно было, то вдруг кто забыл, что оно вообще в этой игре есть. Все, они заработали очки, это была легкая победа. Ну и я пытался по максимуму набрать скидки на шасси, но опять же, блин, я <священно> взял скидку на износа устойчивость, но окей, может быть надо будет что-то прокачивать, потому что электроника та же сейчас будет изнашиваться может быстрее, потому что я посмотрел по элементам во время практики и у меня самым изношенным элементом стала электроника вдруг. Хотя обычно наоборот, она была самым не изношенным элементом. Ну, как-то так. Так что надо будет сейчас работать тоже с износа болида продолжать. Движок-то у нас сейчас износ стойкий, но вот остальные запчасти не особо. И также, кстати, я еще после гонки, по сути, выиграл соперничество у Сироткина. Причем довольно интересно то, что я выиграл его после квалификации. Но победу считали только вот сейчас. Причем, почему-то в обзоре соперничества мне поставили то, что я в финишной позиции. И место на подиуме у меня был наоборот, ниже, чем у Сироткина. И то, что на подиуме я якобы не приехал. Ну как-то странная логика. Как она работает, вообще непонятно. С Льюисом у нас все наравне, потому что... У нас только отличия в финишной позиции и то, что все-таки поставил быстрый круг под конец гонки на пустых баках уже. Собираем очки, ресурсы. Надо прокачивать дальше болит. Собрали мы за эт этап довольно много, потому что я еще выигрался, соперничество у Сироткина. То есть где-то по тысячу с чем-то. Соответственно, можно будет вкачать скидки для шасси. Ну и какую одну модификацию еще может шасси. Собственно... Шасси для нас сейчас самый приоритетный вариант, потому что, ну, у нас большое отставание от любой команды, которая есть в шасси. Плюс тут я думал, может все-таки вкачать именно снижение веса уже значительную, апгрейд качать, но решил все-таки, ладно, лучше взять а, скидки и потом уже вкачать. Чуть меньше будет стоить, нежели... Сейчас, ну и плюс, может быть, я так смогу сбалансировать апгрейды в ветке 6, и они будут равномерно идти. Ну, тут тоже, все будет зависеть от того, сколько будет ресурсов у нас после каждого этапа. А Это, ребят, все. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч, ребят. Пока-пока. И участвуйте в раздушке. ВК.